Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые господа. Позвольте мне вас поприветствовать в Москве. Я знаю, что такие встречи преддверия саммитов Восьмерки проводятся традиционно, и мы тоже рады вас видеть в столице России накануне саммита Восьмерки в Петербурге. И вижу в этом признание востребованности механизмов Восьмерки в решении вопросов поднимаемых профсоюза. И, конечно же, это подтверждение той активной роли, которую стремится играть профсоюзное движение в поиске ответов на вызовы вселенности. Россия, как государство-председатель группы 8, в этом как, с пониманием относится к идеям и инициативам, которые вы выдвигаются. Профсоюзы это организации, реально представляющие интересы действительно миллионов и миллионов людей. И я приветствую ваше желание решать проблемы путем заинтересованного и конструктивного диалога. Разделяю многие оценки и инициативы, которые содержались в заявлениях профсоюзов, подготовленных к предыдущим, предыдущим саммитам группы 8. В частности, о разработке национальных стратегий занятости и снижения уровня бедности. А также по повышению инвестиций в здравоохранение. Особое внимание. Заслуживает поднимаемая профсоюзами тема соблюдения прав трудящихся и их объединений. Несомненно, уважение прав человека в целом, прав наемных работников, в частности, является важнейшей составляющей устойчивого развития. Задачей мирового сообщества является и повсеместное признание профсоюзных прав и других основополагающих трудовых норм, а также обеспечение надлежащего контроля за их выполнением как на национальном уровне, так и путем использования механизмов международных организаций. Теперь хотел бы обозначить наши позиции по ключевым темам, вынесенным на предстоящие сами. Вы, конечно, знаете, что мы предполагаем обсуждать. Я бы позволил себя остановить на этом месте подробно. Россия выступает за объединение усилий всего международного сообщества для решения целого ряда задач в энергетической сфере. Это прежде всего надежное обеспечение мировой экономики традиционными видами топлива на условиях, приемлемых как для государств-производителей энергоресурсов, так и для потребителей. Борьба с энергетической пневностью. Это диверсификация и безопасность энергоснабжения, а также поиск прорывных технологий, перспективных, чистых источников энергоресурсов. Полагаем, что один из ключевых Вопросов. Это справедливое распределение рисков между производителями, участниками транзита и потребителями энергоресурсов. Энергетический рынок должен быть застрахован от непредсказуемости, а уровень его инвестиционной уязвимости снижен. Для этого должны развиваться соответствующие инструменты, в частности, долгосрочные контракты между производителями и потребителями. Серьезная роль в наших совместных действиях должна уделяться проблеме надежного и экономически доступного обеспечения развивающихся стран энергетической услуги. Разумеется, энергетика сама по себе не решает проблему бедности. Вместе с тем, недостаток энергоресурсов существенно сдерживает экономический рост. А их нерациональное использование может привести к экологической катастрофе, причем далеко не локального, а безусловно, глобального характера. В этой связи разделяем вашу точку зрения, что развитие энергетики должно строиться с учетом экологического, а также и социального аспекта. В частности, способствует созданию новых рабочих мест. Готов здесь выслушать ваши предложения в ходе сегодняшней встречи, сегодняшней дискуссии. Кроме того, необходимо показать развивающимся странам реальную помощь во внедрении эффективных и доступных энергетических технологий, включая те, что основываются на возобновляемых источниках энергии. Несколько слов теперь об образовании. Мы, как и другие ведущие режимы, рассматриваем образование в качестве одного из ключевых условий инновационного развития. Видим его как фундаментальное средство достижения не только экономического, но и технологического прогресса. Видим его и как базу для социального и гражданского мира в обществе, для преодоления межкультурных противоречий. Иных вызов устойчивого развития. Именно в сфере образования мы можем найти достойный ответ попыткам навязать миру межцивилизационный национальные и межконфессиональные конфликты. Однако нужно признать, что сегодня в мире есть реальная угроза отрыва качества профессионального образования от требований 21 века, от требований рынка труда. Требований, связанных с развитием экономики, основанными на знаниях. В такой экономике существенную роль играет не полученная один раз в жизни а возможность обучаться практически всю жизнь, а при необходимости быстро менять квалификацию, вновь включаясь в активную деятельность, если человек из нее воплодает. Стерженые проблемы по в России, заключается в том, что недостаток образования или его несоответствие современным требованиям сегодня становится тормозом устойчивого развития. А значит, консервирует экономическую отсталость и бедность отдельных стран, отдельных регионов или социальных И согласитесь, что в таком виде проблемы образования несут за собой конфликтный потенциал и превращаются в серьезный глобальный разрыв. Кроме того, Сегодня все нации заинтересованы в интеграции в мировые научно-образовательные процессы, совместимости стандартов образования. Задача сложная и долгосрочная, но процессы глобализации объективно требуют ее решения. В частности, помощь профсоюзов нужна в создании новой, более сбалансированной системы взаимного признания квалификации на международном рынке труда. И Мы прекрасно даем себе чувств в том, что свободные передвижения рабочей силы в мире, оно влияет на рынок трудово Нужно искать общие подходы для того, чтобы бесконфликтно, на пользу развития всех стран, решать этот вопрос. Содействие профсоюзов требуется также и в формировании новых, более высоких стандартов образования, создание гарантий пожизненного обучения и переобучения. На сайте восьмерки мы будем ставить вопрос о полномасштабной реализации программы ООН «Образование для всех». Вы знаете, она предусматривает обеспечение всеобщей грамотности. Россия, как участник этой программы, намерена предложить разработать международную систему оценки качества базового образования. И это наиболее актуально для развивающихся страны. В целом, считаю, что профсоюзы – должно быть прямо заинтересовано в модернизации самой образовательной среды, в обеспечении широкого доступа к качественному образовательному услуге. На саммите в Санкт-Петербурге предполагается также обсудить весь спектр проблем, связанных как с борьбой против инфекционных заболеваний, так и с общим развитием здравоохранения. Особое внимание будет привлечено к вопросам предотвращения эпидемических последствий стихийных детства, техногенных продуктов. Других проблем подобного рода. Профсоюзы традиционно участвуют в решении проблем охраны и гигиены труда. Стараются активно влиять на разработку и принятие международных нормативных документов в этой сфере. И использование потенциала профсоюзов в решении проблем здравоохранения было бы не только полезным, но и крайне необходимым. В нашем сегодняшнем разговоре предлагаю не ограничиваться только рамками повестки предстоящего совета убежден, без участия профсоюзов невозможно решить целый ряд сквозных для всех современных экономик проблем. И э, готов к обсуждению любых тем, которые вы считаете актуальными, нужными для обсуждения, не только в этом составе, но и э, считаете необходимым донести их до моих коллег, которые соберутся через неделю в Санкт-Петербурге для обсуждения повестки дня. Повторяю, э, сам Характер встреч в рамках позволяет в неформальной, во всяком случае, обстановке поднять и обсудить практически любую проблему. Это все, что я бы хотел сказать вначале. Я предлагаю коллегам высливаться.